Чего то в этом следовало ожидать? Скорпус скрушение корпорации Umbrella, их биооружие оказалось как террористов. И в мире началась новая эпоха биотерроризма. Сместив равновесие сил в тех странах, которые были этим способствованы. В регионах, утративших стабильность, люди боялись неизбежно повторить то, что произошло в Ракун Сити. Паника нарастала, и правительства разных стран обратились к глобальному французскому консорциуму, создавшему антитеррористическую подразделение BSA. Оперативники BSA занимались нейтрализацией очагов биотерроризма и восстанавливали порядок в пострадавших регионах.